Здравствуйте! Это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий, Андрей Григорьев. Мы находимся в символическом месте, в центре славянской письменности слова. И прямо сейчас я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие в мир русского языка, живого и литературного. Как и любой другой язык, это совокупность взаимосвязанных подсистем. Самое совершенное из них – это литературный язык. Однако в понятие русский язык традиционно включаются и не литературные его разновидности – территориальные диалекты или говоры, социальные и профессиональные жаргоны, а также просторечия. Литературный язык обслуживает многочисленные потребности общества и государства, является орудием духовной культуры, предназначен для развития литературы, научной, политической и религиозной мысли. Литературный язык строго нормирован. Норма – это образец общепризнанного употребления. Нормы предпочитаются образованной частью общества. Они соответствуют авторитетным источникам, закрепляются в словарях, справочниках и грамматиках. Норма устойчивы стабильны, но исторически изменчивы. Как писал известный лингвист Александр Пешковский, в языке все течет. То, что вчера было правильным, сегодня может оказаться неправильным и наоборот. Литературный язык имеет всегда определенную точку отсчета. Так русский литературный язык возник на рубеже 10-11 веков в связи с возникновением русской или восточнославянской государственности и утверждением на Руси христианства, как результат взаимодействия старославянского литературного и живого восточнославянского языков. Литературные языки всегда создаются людьми, культурной элитой общества. Мы прекрасно знаем и имена создателей старославянского языка в IX веке, имена Кирилла и Мефодия, и именно тех, в творчестве которых формировался русский литературный язык древнейшего периода. Это митрополит Эллион, Кирилл Туровский, Серпион Владимирский, Владимир Маномах, Даниил Заточник, неизвестный автор слова полку Игореве. Итак, русский литературный язык – это взаимодействие старославянского, литературного и живого восточнославянского языков. Как отмечал известный русский филолог Владимир Константинович Журавлев, русский литературный язык – это русские узоры на полотне, вытканном святыми Кириллом и Мефодием. Восточнославянский язык, как и любой живой народный язык, обслуживал сферу быта, хозяйственной жизни, устного народного творчества. Как и любой другой живой язык, он вырастает как дерево из языка предка, который развивается и делится на ветви или диалекты. Так восточнославянский язык происходит из праславянского языка наряду с южно- и западнославянскими. Праславянский – это предок языков всех славянских народов. До XII века различия между славянскими языками были не так значительны, как сейчас. Поэтому в эпоху взаимодействия старославянского, созданного на основе диалекта южных славян, и восточнославянского, они, то есть старославянский и восточнославянский, воспринимались как близкие родственники, братья. Как отмечается в повести временных лет, славянский язык, то есть старославянский, и русский один. В свою очередь, прославянский язык, наряду с языками предками многих, Европейских языков, например, английского, французского, немецкого, испанского, итальянского, а также иранских, индийских языков, восходит так называемому проиндоевропейскому языку, языку племенных групп, живших в Европе и Азии более пяти тысяч лет назад. Кто же такие индоевропейцы и как, слову, найти родственника? Как считается, индоевропейцы, носители индоевропейского языка, могли использовать от 15 до 40 тысяч слов. Сейчас учеными на основании сравнительного анализа данных индоевропейских языков восстанавливаются или реконструируются по разным оценкам от 500 до 1000 древних корней или этимонов. Эти корни дают большое количество производных в разных языках. И несмотря на то, что эти производные могут фонетически изменяться до неузнаваемости, мы можем увидеть, что через общее историческое прошлое, через слова, которые мы считаем исконно русскими, Россия, русский мир и русский язык незримыми нитями связаны с Европой, европейскими языками и западной цивилизацией. Так в производных от индоевропейского «корник хер» охватывать, сжимать, заключать в разных родственных языках, в том числе и в русском, сохранена идея чего-то отгороженного, закрытого со всех сторон. Отсюда русское «город», то есть буквально «огороженное место», а еще сюда же «огород» и «ограда». Английское «яд», «двор», буквально «огороженный участок земли вокруг дома». Гаден, «сад», буквально «огороженное место», французское «кур», «двор» буквально закрытое огороженное пространство и так далее. От производных в европейских языках в новое время приходят заимствованные слова, которые на самом деле восходят к тому же самому индоевропейскому кхер. Такие слова, как гортензия, то есть буквально садовая когорта, первоначально огороженный двор, загон, затем допущенная к охране военачальника или должностного лица, избранная, ограниченная, сплоченная группа. Также... К этому же корню относится «кортеж», «куртуазный». Все эти слова – исторические родственники. Когда иностранцы изучают русский язык, они со своими преподавателями могут встретить таких родственников и в своем языке, и в русском. И тогда запоминание слов пойдет легче. Так русское слово «художник» исторически вовсе не соотносится со словом «худой», то есть «тощий» или «дырявый». Это производное от праславянского хондок, искусный, умелый, Колень там такой же, как в английском «hand» – «рука». То есть художник – это буквально рукастый человек, тот, кто какую-то тонкую работу умеет хорошо делать руками. И неудивительно, что, согласно словарю Даля, художество – это не только живопись, но и скульптура, архитектура, музыка, театральное искусство и даже танец. Бывает так, что связь между такими словами-родственниками проследить очень трудно. Однако всегда можно воспользоваться этимологическими словарями, проследить и узнать, что, например, от древнего корня бхерк «высокий» – образовалась германская «берг», «гора» и русская «берег». Их объединяет значение возвышенности. Отсюда также и слова «айсберг» – «ледяная гора», название городов с конечными «берг» и «бург», например, «кёнигсберг», «петербург», «где». Слово, где вот этот компонент «бург» уже перестал обозначать даже возвышенность, а просто указывает на город. Интересно, что к этой же группе слов исторически относились э, слова, например, «бергамот», обозначающая сорт спелых сочных груш и вечно зеленое цитрусовое дерево. Оно называется так по городу Бергамо или Бергамо, в названии города тот же самый корень Берг-гора. Бергам расположен на севере Италии, откуда был родом неутомимый Труфальдина, персонаж пьесы Кардо Гальдони, «Слуга двух господ». Также к этому корню относится и слово «пергамент», пищи и материал из кожи животных, распространенный до изобретения бумаги, названный так по имени города Пергам в Малой Азии, где имел широкое применение. А сам Пергам назван так, как цитадель на возвышенности в Древней Трое, в основе тот же самый исторический коинберг Берг. Сопоставляя слова с древними корнями в разных языках, мы можем лучше уловить, как жили люди в ту далекую эпоху, узнать многое о бытии, культуре нашего народа и даже о географических и климатических особенностях его проживания. Так русское слово «небо» восходит к древнему корню «непх», что буквально означает не яркое, «не сияющее», то есть «облачное». Такое небо мы часто можем наблюдать в наших широтах. Того же корня, заимствованного из латинского «нимбус» – «облако», то есть слово «нимб», это яркое облако, ореол вокруг головы святого. В отличие от русского языка, в итальянском, например, языке небо это «чело», от латинского «целум», восходящего к индоевропейскому корню со значением яркий, чистый, действительно, на юге яркое, светлое, чистое, голубое небо. А есть ли что-то общее между словами «дорога» и «драка», «путь» и «путы»? Первые два слова происходят от одного и того же корня, что и в глаголе «драть». То есть для того, чтобы сделать в нашем климате, в наших географических условиях дорогу, необходимо выдрать растительность, и даже не просто растительность, а выкручивать деревья с корнем, и тогда получится дорога, по которой можно не только пройти, но и проехать. То есть сделать дорогу – это действительно большой труд, человек использует очень большие усилия, и поэтому этот признак, признак сложности положен в основу наименования слова. Но если мы возьмем, например, греческую дорогу «дромус», то здесь «дромус» напрямую соотносится с идеей быстрой езды, быстрого движения. Этот корень «дром» у греков, например, встречался еще и в слове «иподром». Слово, происходящее из двух корней ипос – это лошадь, и «дромус» — дорога. Лошади по этой дороге не просто движутся, а очень быстро движутся. Обратим внимание, интересно, что сейчас этот корень начинает употребляться для образования новых слов, которые как раз-таки и соотносятся с идеей быстрого движения «автодром», «аэродром», «космодром». Такая же прямая связь между словами «путь» и «путы». В основе этих слов древний корень «пон» со значением «преодолевать с трудом». «Путь» — это то, что преодолевается с трудом, «путы» — это то, что мешает, не позволяет двигаться. То есть, когда мы движемся по нашим дорогам, как будто мы преодолеваем препятствия. И огромное количество слов соотносится с этим корнем. Это слова «путь», «путь», «запинаться», «запонка» и даже «вспять» и «опять», то есть движение назад и вперед, но с трудом. И вот мы видим, что в русском языке слово «путь» — это Дорога или движение по жизненному пути – это действительно сложное преодоление препятствий. Жизнь требует определенных усилий. В таком контексте мы обычно и воспитываем нашего русского человека. Русский человек не боится трудностей. А что обозначает этот корень для римлян? У римлян есть слово spontis тот же самый корень. А, а значение у него «мост», то есть э, Древний Рим расположен южнее, почвы более удобные, каменистые. Растительность непроходимой немного, поэтому что может быть преградой? Наверное, река, через которую можно перекинуть мост. Вот это преодоление препятствий посредством моста. А у греков Понтос это вообще море. В нашей национальной географии препятствия все, что находится вокруг – непроходимые леса, болота и так далее. А у греков только реки и моря, которые надо преодолеть. Древнегреческое название черт, Черного моря – Понт-Аксинский, то есть негостеприимное, потом, когда греки его освоили, то назвали его Понт-Эф-Ксинский, то есть гостеприимное море. Таким образом, мы видим на основании анализа признаков, которые лежат в основе наименования слов, что очень многое можно понять об обычаях и культуре наших предков, о географических и климатических особенностях расселения, о представлениях нашей культуры, которые сложились с древности и продолжают жить и сейчас. Когда мы говорим, что пойдем своим путем, все преодолеем, все трудности, мы, возможно, и не подозреваем, что идея преодоления была заложено в нашем языке и в нашей культуре изначально. И это и объясняет то, как мы живем сейчас в современном мире. Если вы заинтересовались, как связаны между собой русские и иноязычные слова, какие из них являются этимологическими родственниками, есть прекрасный сайт www.drevoslov.ru. Это проект «Истолика. словообразовательной слова и русского языка». На этом я с вами не прощаюсь. В следующем выпуске «Матрицы русского языка» мы поговорим о старославянском языке, как источники русского литературного языка, и узнаем о судьбе славянских азбук. До встречи в Центре славянской письменности слова и на телеканале «Русский мир».